Добрый вечер! Сегодня мы сделаем обзор на тактическую ручку. Есть такое устройство. Сейчас я покажу, что это такое и как им пользоваться. Куплена была она по традиции у друзей китайцев на Алиэкспрессе. Цена около 6 долларов. А, учитывая цену в наших оружейных магазинах, 1200 рублей и выше цена очень интересная посмотрим каково же качество пришла она в такой незатейливой коробочке черного цвета в пакетике все очень просто вот сама ручка ручки продаются различных форм видов мне понравилась вот такая форма, она не такая громоздкая, они бывают побольше и потолще, но вот это размером практически как обычная шариковая ручка, для примера вот стандартная ручка и тактическая ручка, то есть вы видите она немножко потолще, а так фактически то же самое. Выполнена она из авиационного алюминия, покрашена неким анодированным покрытием. Я проверял, она довольно стойкая. Дальше мы будем покажем, как я бил этой ручкой в доску, в фанеру. С ней никаких проблем с окраской не произошло, так же как и с самой ручкой. Но это об этом позже эта ручка пишет вот то есть фактически это обычная ручка сделано это в целях скажем так маскировки вот, отлично пишет Тут а, есть резиночка вот здесь вот у резьбы соответственно после того как вы закручиваете колпачок а, ручка становится водонепроницаемой а такую ручку можно проносить с собой в самолет она не вызовет подозрения как холодное или какое еще какое-либо оружие или предмет похожий на оружие так как от стандартной ручки отличия минимальные. Вот так вот она разбирается. Тут самый настоящий стержень. Вот такая пружинка. Стержень. Если кончится, то его можно поменять. Проблем нет. То есть абсолютно обычная ручка. Но если она в руках человека, который знает, как ей пользоваться, это очень грозное оружие. Как правило, такими э, ручками практическими э, их используют для самозащиты в тех местах или те люди, которые не могут э, себе позволить иметь более серьезное оружие, например, травматическое, газовое и прочее, который, на которое требуется разрешение. Чтобы пользоваться этим предметом, достаточно изучить 2 три приема то есть бить болевые точки как правило все действия с этими предметами это удары в болевые точки то есть от, от, временное отключение нападающего а справиться с этим может и подросток и женщина вот, и человек не обладающий особой физической силой главное здесь точность и ловкость Ну вот, вроде бы я все про эту ручку рассказал. Сейчас мы с вами посмотрим, какова она в действии. Будем бить ей в доски. Проведем механические испытания, механические ударные испытания нашей ручки. Попробуем сначала бить по доске из сосны толщиной 2,5 см. Бьем со всей силы хват обычный. Ручка абсолютно нормально проходит это испытание, никаких деформаций, из руки не вылетает. В доске образуется отверстие глубиной примерно 5 мм, сопоставимое, какой образуется при стрельбе из пневматической винтовки мощностью 10-15 джоулей. Попробуем тоже испытание на фанере. Все нормально у нас. Ручка полностью испытание выдержала.